Добрый вечер и добро пожаловать в Такер Карлсон. Счастливые пятницы. Что за день? И все началось на самой странной ноте. Если вы настроились на сегодняшнее шоу сегодня утром в поисках обычных забавных видеороликов с кошками и рецептов салатов для трансгендеров, вы, возможно, были удивлены, обнаружив, что на вашем экране появляются актуальные новости вместо того сегмента, который вы ожидали увидеть. Подтянутый и сексуальный старше 70 лет, корреспондент NBC News Мигель Альмагер, сообщил вам, что на самом деле нападение на Пола Пелоси в Сан-Франциско, о котором вы читали на прошлой неделе. Эта история была намного более странной, чем вы когда-либо представляли, по словам Альмагера, ссылаясь на несколько источников в правоохранительных органах с Прямым Сэр, сказал он. Знание. Именно Пол Пелоси открыл дверь полиции, когда они прибыли. Теперь вы помните, что власти ранее сообщили нам, что злоумышленник Дэвид Ди Пейп ворвался в спальню Пола Пелоси на третьем этаже дома и разбудил его. И все же каким-то образом и Пелоси, и Ди Пейпер, оказались на первом этаже к тому времени, как туда прибыла полиция. Более того, по словам Альмагера, Пелоси и Ди Пейп находились вместе в доме не менее получаса. И все же, как ни странно, они оба, казалось, хорошо относились к полиции, сообщил президент Альмагер. Цитата Пола Пелоси не стала немедленно объявлять чрезвычайную ситуацию или покидать свой дом. Вместо этого он, цитата, отошел на несколько футов в сторону нападавшего и подальше от полиции. Что? Пол Пелоси отошел от полиции и направился к Дэвиду Дипейпу. Чем можно объяснить подобное поведение? А что эти двое делали в течение 30 минут до прибытия полиции? При нормальных обстоятельствах мы бы не хотели этого знать. Личная жизнь Пола Пелоси – это его дело. Это не наше дело. Мы ничего не имеем против этого парня. Мы верим в неприкосновенность честной жизни. Но, к сожалению для Пола Пелоси, на следующей неделе предстоят выборы, и союзники его жены немедленно политизировали нападение на него. Они пытались сказать нам, что Дэвид Ди Пейп – бездомный, нелегальный иностранец, наркоман-нудист, у которого флагбалм висел возле сломанного школьника, автобуса, в котором он живет. На самом деле был правым киллером, вдохновленным Кью, решившим разыграть насилие 6 января в собственном доме Нэнси Пелоси. Они сказали нам это так, как будто мы могли в это поверить. Затем президент Соединенных Штатов выступил по телевидению и повторил это снова. Это смехотворный абсурд. Россия разбомбила свой собственный трубопровод. Хорошо, но они сказали это, и они все еще говорят это. Затем из ниоткуда появляется Z Today Шоу, главной вертлявой дубинкой в команде поддержки СМИ демократической партии и полностью, вероятно, непреднамеренно взрывает их ложь. Посмотрев рассказ Элла Мадгира в сегодняшнем шоу «Сегодня утром», вы могли только сделать вывод, как выразился Илон Маск. Что есть крошечная вероятность того, что в этой истории может быть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. И теперь мы точно знаем, что в этой истории есть нечто большее, потому что у NBC News есть все, что касается Джеффри Эпштейна. NBC удалила историю альмагира как со своего веб-сайта, так и из Твиттер. Почему они это делают? Очевидно, что они сделали это, потому что репортаж был правдивым. В этом нет никаких сомнений. Когда вы вы в последний раз видели, чтобы кого-то наказывали за ложь. Никого никогда не наказывали за ложь. Вы можете лгать сколько хотите. Чего вы не можете сделать, так это сказать правду о чем-то важном. Это опасно. Вы будете наказаны, если сделаете это. И многие наказаны, если вы еще не заметили. Так что просто ради забавы мы позвонили сегодня в NBC News. Мы хотим получить от них объяснение, почему они подвергли цензуре свою собственную историю, но в основном за то, что были честны. Мы просто хотели ткнуть их носом в тот факт, что они вовсе не журналисты. Они послушные маленькие и принюхивающиеся к трону слуги партии власти. Как и следовало ожидать, NBC News отказалась рассказать нам, что не так с их собственной историей. Но, конечно, мы уже знали, что в ней не так. Нэнси Пелоси это не понравилось. В этом-то и была проблема. Нэнси Пелоси действительно оценила историю, которую NBC News опубликовала под названием «На руках» республиканской партии кровь Пола Пелоси. Эта история остается на сайте NBC сегодня вечером. Она соответствует их стандартам цитирования. Так что же мы здесь смотрим? Ложь очевидна, но необычный вид лжи. Нормальные люди лгут очень узнаваемым способом. Они человеческие существа. У них есть совесть. Они чувствуют себя виноватыми за то, что лгут, поэтому не идут до конца. Они скрывают правду. Вы ели это печенье? Спросите своего пятилетнего ребенка. Я съел одно, скажет он, нервно глядя на вас. Он лжет, но он делает это в той минимальной степени в какой по его мнению должен но если вы зададите социопату тот же вопрос вы получите совсем другой ответ вы ели это печенье вы спросите нет он ответит глядя вам прямо в лицо и слабо улыбаясь вы их съели это не скрывает правды это искажает правду. Это страшно, и вы часто это видите в последнее время. Джон Феттерман, например, сегодня выиграл вид. Единственное, что все знают о Джоне Феттермане, это то, что в мае он перенес серьезное повреждение головного мозга в результате инсульта. Сейчас он едва может говорить. Это правда. Очевидно, что сейчас об этом нет никаких споров. Если вы живете в Пенсильвании, вы все равно можете проголосовать за Джона Феттермана во вторник, в зависимости от того, насколько вы привязаны к абортам на поздних сроках. Но независимо от того, как вы голосуете за или против, вы не можете утверждать, что цитата Джона Феттермана выглядит и звучит великолепно, потому что по любым меркам это совсем не так. Но это именно то, что сегодня утверждали ведущие ABC. Посмотрите на это. Я думаю, вы отлично выглядите и звучите. Поэтому на прошлой неделе позвольте мне спросить вас вот о чем. Вы с доктором Озом столкнулись лицом к лицу в ваших первых телевизионных дебатах, и вы сказали, цитирую, это было не совсем легко. Я думаю, что с вашей стороны было невероятно мужественно и отважно показать, как выглядит исцеление после инсульта. Это невероятно храбро. С другой стороны, доктор Оз, кардиолог, хирург, на мой взгляд, вел себя как хулиган. Вас, человека со степенью магистра Гарварда, это удивляет? Как вы думаете, жители Пенсильвании увидели в вас то, что им нужно было увидеть, чтобы получить свой голос? Да, я действительно в это верю. Для меня это, конечно, не было ровным счетом ничего, без сомнения. Джон Феттерман, вы действительно великолепно выглядите и звучите. Леди ABC, у вас тоже был инсульт. Насколько глупо вы думаете? Ваша аудитория довольно глупа. По-видимому, этот же лжец описал выступление Феттермана на дебатах в Сенате, которое вы видели как невероятно мужественное и отважное. Как будто он участвовал в налете на Бен Ладена, вместо того, чтобы пускать слюни на сцене в Гаррисберге. На случай, если вы забыли, что она имела в виду, вот как это выглядело.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 Это невероятно жестоко. Порядочные люди должны избегать жену Джона Феттермана за то, что она позволила этому случиться. Она знала о состоянии своего мужа. Она просто хочет власти. Это отвратительно. И имейте в виду, именно так Джон Феттерман разговаривает с помощью компьютера. Сегодня мы получили представление о его говорящей машине. Она размером с железная легкая. Феттерман, который восстанавливается после инсульта в мае, использовал устройство для субтитров во время интервью со стенографисткой, печатающей вопросы в режиме реального времени. Опять же, точно так же, как и вопрос о том, что Пол Пелоси делал в два часа ночи с нелегальным иностранцем-нудистом. Мы были бы также счастливы, на самом деле очень рады проигнорировать все это. Мы не хотим говорить об инсульте Джона Феттермана. Это ужасно. Это угнетает. Джон Феттерман должен был сняться с гонки в мае при поддержке своей любящей жены, которой, по-видимому, нет, но вместо этого они толкают его. Демократическая партия подталкивает его баллотироваться в Сенат, несмотря на его неспособность говорить. И они делают это, потому что хотят власти. И для всех нас это означает, что теперь мы должны притвориться, что печальный парень с повреждением мозга на самом деле невероятно храбр и впечатляет. Другими словами, они требуют, чтобы мы игнорировали то, что мы можем видеть своими глазами. Это называется большой ложью. И за 4 дня до промежуточных выборов это повсюду. Вот Джои Ритт из говорит вам, что инфляция не настоящая. Теперь вы можете подумать, вы можете представить, что платите больше за спагетти и 2 на 4 в топочном масле. О нет, это всего лишь плод вашего воображения. На самом деле это дьявольская психологическая операция, разработанная отделом информационной войны республиканской партии в Вашингтоне. Посмотрите на это. Единственные люди, которых я когда-либо слышала здесь, употребляющие слово инфляция. Это журналисты и экономисты, не так ли? Так что это не входит в нормальный лексиклон того, как люди разговаривают. Так что интересно, что республиканцы делают то, что они обычно делают неправильно, а именно не используют общий язык. Не используют только общий английский, чтобы делать в своих компаниях то, что они делают с преступностью. Но что они сделали так, это научили людей слову инфляция, не так ли? Большинство людей, которые никогда бы в жизни не употребили это слово, используют его сейчас, потому что их этому учили, в том числе по телевизору, в том числе в газетах. Их научили этому слову. Когда-нибудь мы собираемся сделать повторяющийся сегмент под названием «Радость гости, в котором о котором говорится. Вопрос. Это будет весело. То, что они сделали, говорит леди из Гарварда. Что они сделали, если научили людей слову «инфляция»? Вот оно, леди и джентльмены. Республиканская партия бегает повсюду, обучая людей словам, даже трехсложным. Инфляция. Инфляция. Страшно. Далее некоторые из этих магов будут читать и писать свои собственные имена на юридических документах, и Бог знает, что еще. Остановите их до того, как они принесут грамотность населению. Не успеете вы оглянуться, как люди начнут верить в то, что преступление реально. И к вашему сведению это не так. Но есть серьезная проблема, связанная с российской риторикой, которая часто идет рука об руку с призывами к правопорядку. Республиканцы вытаскивают весь старый сценарий страха и отвращения, пытаясь напугать избирателей преступлениями. Они не заботятся о безопасности избирателей. Они просто хотят держать избирателей в страхе. Сейчас они обратились к стратегии, которая делает преступление сенсационным, превращает преступность в оружие и расизирует преступность. Другие ребята разыгрывают карту преступления безжалостно и бесстыдно. В этом есть расовые элементы. Давайте просто назовем это тем, что есть. Тип преступления, который больше всего пугает республиканских и независимых избирателей, заставляя их поверить, что преступность стремительно растет, что Америка – адская дыра. И дело в том, что это работает. Мрачное, откровенно расистское видео, предпочтительно зернистые кадры с камер видеонаблюдения, на которых почти исключительно чернокожие люди совершают преступления в больших городах. Видите, в этом все дело. Вы знаете, что они делают. Вы знаете, что они делают. Эти расисты, они превращают преступление в оружие. Проблема не в парне с оружием, который крадет вашу сумочку или насилует вас, или вламывается в ваш дом, или угоняет вашу машину с детьми на заднем сиденье. Нет-нет, это не то оружие, о котором нам нужно беспокоиться. Оружие в том, что вы замечаете, что это происходит. И на случай, если вы в это не верите, у нас есть статистика, и она появилась на днях по CNN. CNN опубликовала отчет о статистике преступности ФБР, показывающий, что преступность снизилась. Видите, преступность снизилась. Вот цифры. Вроде как забыл упомянуть, что в отчете ФБР, на который они ссылались, не упоминалось 40% крупных городов Соединенных Штатов, включая два крупнейших Нью-Йорка и Лос-Анджелес. Просто я немного забыл, что это касается только населенных пунктов. Но вы же знаете Бангор и Грейт Фолс. Все в полном порядке. Все в полном порядке. Так что, опять же, это не маленькая ложь, не маленькая ложь, это большая ложь, большая ложь. Я думаю, они используют именно эту фразу. Конечно, они это делают. Они также отрицают, что с нашей южной границей что-то не так. С нашей южной границей все в порядке. Никакого вторжения нет. 5 миллионов человек, 5 миллионов друзей приходят на ужин. Ничего особенного. И, кстати, если вы снимете это на видео, то, скорее всего, это подделка. На самом деле, так оно и есть. Здесь все ясно. Это важная новость. Это бывший президент Соединенных Штатов, которого вызвали в суд в то время, как происходило это грандиозное новостное событие, что транслировалось в эфире Fox News. Преступление, преступление, преступление, инфляция и Это все, что они делают целыми днями каждый день. Просто идут навстречу страхам американского народа. Мы видели, как Джей Ди Венс настойчиво обсуждал проблему преступности и связывал ее с такими вещами, как нелегальная иммиграция. Это те проблемы, которые вызывают страх. Они просто выходят наружу. И особенно во время выборов. Мы видим, что это снова караваны. Это страх иммигрантов. Они пугали белых женщин из пригорода караванами, приезжавшими в их район. Вы включаете Fox News в любое время суток, в любой день недели. На повторе три сообщения. Граничный кризис, рост преступности и инфляция. Почему они не говорят об изменении климата? Разве они не видели видео с Гретой? Изменение климата – это то, что важно. Вместо этого они говорят о своей стране, своей глупой стране. Это потому, что 5 миллионов человек должны это делать. Вы расист, если заметили. Опять же, ничто из того, что вы только что услышали, никоим образом не опровергает факты, которые публикует Fox News. Это адресовано вам и человек, подвергшийся нападкам. Это вы, потому что вы осмелились заметить. Заткнитесь. Вам не позволено замечать. И не смейте голосовать против этого. Так что если они распространяют столько лжи, то, возможно, самая ошеломляющая из всех является идея о том, что вы можете уничтожить демократию, проголосовав. Действительно, у нас сложилось впечатление, что вы разрушаете демократию с помощью подобной артиллерии или меняете население вашей страны, открывая границы, тем самым уменьшая избирательное право населения его граждан. Это может привести к разрушению демократии. Но теперь, теперь мы узнали, что настоящая атака на демократию – это неповиновение выборам. Посмотрите на это. Не ошибитесь, should... демократия в избирательном бюллетене для всех, então, для всех нас. Демократия внесена в бюллетень для голосования. Демократия внесена в бюллетень для голосования. Подумайте вот о чем. Демократия внесена в бюллетень для голосования. Демократия фактически включена в избирательный бюллетень. Демократия внесена в бюллетень для голосования. Демократия внесена в избирательный бюллетень и демократия внесена в избирательный бюллетень. Вы верите, что демократия внесена в избирательный бюллетень? В Юте это внесено в избирательный бюллетень. В этом году в Америке демократия внесена в избирательный бюллетень. Кто-то должен сказать избирателям то, что они должны услышать, а именно демократия внесена в избирательный бюллетень, хорошо. И это в конечном счете новое шоу. У нас есть свое мнение, но мы также обязаны проверить факты. У нас здесь есть образец бюллетеня, мы проверяем, и оказывается, что демократии в бюллетене нет. На самом деле в бюллетене есть имена кандидатов, и вы можете выбрать одного из них в качестве избирателя, того, кто лучше всего представляет вас. И вы можете выбрать любого кандидата, которого захотите, потому что это демократия, а это значит, что вы управляете правительством, потому что это ваша страна. Так что нет, демократия не включена в избирательный бюллетень, и, конечно, они это знали. На самом деле они говорят говорят вам, что угроза демократии – это избиратели. Не смейте разрушать это прекрасное представительное правительство, прося его представлять вас. Как вы смеете? Демократия означает поддержку Джо Байдена в чем-то меньшем, чем восстание. Это сценарий, который они читают. И самое удивительное, что некоторые из наиболее слабоумных среди них, похоже, действительно в это верят. Так что Майкл Бихлос, например, Бихлос, живое доказательство того, что вам не нужно проходить тест на IQ, чтобы стать историком. Вам просто нужно называть себя так, как я историк. Майкл Бихлос. Так вот, на днях они вышли на пенсию, чтобы поразмыслить о демократии, и они ожидали, что он скажет, что демократия включена в бюллетень для голосования. И он, возможно, сказал это, но по мере того, как он начал, он потерял контроль над собой. Посмотрите на это. Историк через 50 лет, если историкам разрешат писать в этой стране, и если все еще существуют бесплатные издательства и свободная пресса, в чем я не уверен. Но если это правда, историк скажет, что сегодня вечером и на этой неделе на карту был поставлен факт, будем ли мы демократией в будущем, будут ли наши дети арестованы и предположительно убиты. Мы находимся на пороге жестокой авторитарной системы, и это может произойти через неделю. Через неделю. What? Что? Мы не знаем, откуда вещает Майкл Бишлос. Это было похоже не на бункер, а на французскую деревенскую кухню, которую соорудил его декоратор. Но не важно. Надеюсь, он в запасе низкоуглеводной пасты, потому что так оно и может быть. Завтра может быть темно. Имейте в виду, это тот парень, который консультирует Джо Байдена по вопросам экстремизма, но излишне говорит, что он не считает себя экстремистом. Цитирую, если вы проголосуете за республиканцев, ваши дети будут арестованы и убиты. Это его предвыборный лозунг. Это не так обнадеживает, как, скажем, курица в каждом горшке или даже надежда и перемены. Но на данный момент у демократов нет надежды и, прежде всего, они боятся перемен. Они хотят, чтобы все было именно так, как оно есть. К несчастью для них, Блейк Мастерс вскоре может принести перемены в Вашингтон. Мы надеемся, что он это сделает. Он баллотируется в Сенат от штата Аризона. Для нас большая честь, что он присоединился к нам прямо сейчас. Блейк Мастерс, большое спасибо, что пришли. Вы довольно прямолинейны. Я бы сказал, что люди могут соглашаться с вами или не соглашаться, но вы склонны говорить именно то, что думаете. Может быть, именно поэтому они так напуганы. Но как вы оцениваете Целую политическую партию, которая говорит противоположное истине, делает это с максимальной агрессией. Каково это противостоять этому? Они просто расстраиваются. Но вы знаете, все, что нам нужно сделать, это сказать правду. Я понимаю, почему демократам приходится лгать. Им приходится лгать, потому что они не хотят говорить о своем послужном списке, верно? Посмотрите, что они сделали с этой страной за последние 20 месяцев. Они открыли границы. Они приняли 4,5 миллиона нелегалов, не так ли? Джо Байден и Марк Келли. Они придерживаются политики открытых границ. Это убивает молодых людей в Америке. Только за последний год от фентанила погибло более 100 человек. Инфляция здесь, в Фениксе, штат Аризона составляет 13%. Я понимаю, почему демократы хотят убежать от этого рекордного провала и лжи, но они просто лгут Уэсту Такеру. Они лгут. Они говорят, что Феттерман Байден, они полностью подходят для должности. Очевидно, что это не так. Они явно не правы. И это действительно расстраивает меня из за их жен за то, что они поставили их в такое положение. Вы почти задаетесь вопросом, управляют ли демократы такими людьми. Камала Харрис, она тоже не может произнести связанного предложения. И потом мы тратим все наше время на разговоры о том, какие они невнятные. Тем временем их ужасная разрушительная политика левого крыла катится по Америке среднему классу. Я думаю, что избиратели собираются дать левым хорошую и жесткую дозу демократии в следующий вторник, потому что, как оказалось, людям не нравится направление, в котором нас тащит Байден и Марк Хелли. Сейчас же. Я заметил, что вы употребили термин «инфляция», который, вероятно, подхватили в какой-нибудь модной школе. МСНБК отругала республиканцев за то, что они учат этому слову избирателей-республиканцев. Учили ли вы этому слову избирателей в Аризоне? каждый раз, когда я разговариваю с избирателем. Они поднимают вопрос об инфляции раньше, чем я могу это сделать. Люди знают жителей Аризоны, жителей Америки. Они чертовски умнее, чем а, стоящие у власти демократы, и б, чем демократы считают, не так ли? Да, в этой стране люди руководствуются здравым смыслом. Они знают, что Байден и Марк Хелли отказываются от нашей энергетической независимости, делая энергию дорогой. Это делает все дорогим. Это вызывает высокие цены, это вызывает инфляцию. Они знают, что демократы недисциплинированно расходуют средства. Это вышло из-под контроля. Они напечатали и потратили 6 триллионов долларов за последние 20 месяцев. Марк еле не понимает, как это вызывает инфляцию, но мой восьмилетний ребенок прекрасно это понимает. Когда правительство просто печатает триллионы долларов, да, это приведет к росту цен. Это приведет к инфляции, не так ли? Итак, Джо Рид. я думаю, она считает нас глупыми, но ей нужно посмотреть в зеркало, потому что она просто не понимает, что происходит. Избиратели это прекрасно понимают. Вот почему красная волна надвигается всего через 4 дня. Вот почему вы выигрываете. Потому что они называют вас экстремистом, а затем слушают вас в течение двух минут. Вы согласны или не согласны? Вы, конечно, не экстремист. Это точно. Блейк Мастерс ценит то, что вы пришли сегодня вечером. Спасибо вам. И мы знаем, что Мастерс не экстремист, потому что наши продюсеры месяцами поддерживали его компанию, и в результате вышел совершенно новый документальный фильм на канале Fox Nation. Он называется «Кандидат Блейк Мастерс». Вы можете транслировать его прямо сейчас. Итак, в начале шоу мы рассказали вам о довольно удивительном репортаже, который вышел в эфир сегодня утром на шоу «Сегодня о том, что произошло в доме Пола Пелоси». Но потом эта история попала в руки Эпштейна. Охранники уснули. История покончила с собой и исчезла. Она была удалена из интернета, но мы сохранили копию, чтобы вы могли ее увидеть. Вот оно, источники, знакомые с тем, что происходило в резиденции Пелоси, теперь раскрывают. Когда офицеры ответили на приоритетный вызов, они, по-видимому, не подозревали, что их вызвали в дом спикера Палаты представителей. После стука и объявления входную дверь открыл мистер Пелоси. 82-летний мужчина не согласен, объявила чрезвычайной ситуации и не попытался покинуть свой дом, а вместо этого начал отступать на несколько футов в Фае по направлению к нападавшему и подальше от полиции. Непонятно, почему Пелоси не попытался сбежать или не сказал прибывшим на помощь офицерам, что он попал в беду. Мы до сих пор точно не знаем, что происходило между мистером Пелоси и подозреваемым в течение тех 30 минут, пока они были одни в этом доме до прибытия полиции. Подождите, они были одни в доме в течение 30 минут, прежде чем прибыла полиция, и Пелоси, казалось, не расстроился, когда полиция наконец добралась туда. Что это? Мы не знаем. Мы знаем, что почти сразу после выхода этого репортажа в эфир NBC News удалила его со своего веб-сайта, а также из Twitter. На веб-сайте NBC примечание редактора гласит следующее, цитата, «Статья не должна была выходить в эфир, потому что она не соответствовала стандартам освещения новостей NBC». Конец цитаты. У новостей NBC нет стандартов освещения. Это компания, которая слила ленту Access Холливуд Вашингтон Пост, чтобы уничтожить Дональда Трампа до того, как он стал президентом. Это политическая организация. Очевидно, что у нее нет стандартов, но это для того, чтобы пытать их. Мы позвонили в NBC News и спросили, почему именно вы это сделали. Но они отказались нам сказать. Но мы можем резюмировать то, что знаем. И опять же, мы не хотим говорить об этом в первую очередь. Но президент Соединенных Штатов утверждает, что Пол Пелоси подвергся нападению со стороны какого-то правого избирателя Трампа или кого-то еще. Итак, вот что мы знаем. В в Пятницу вечером Пол Пелоси позвонил в 911, чтобы сообщить, что его друг был в доме. Этим другом был Дэвид депап Дэвид не легал наркоман, но хиппи, живущий в школьном автобусе с табличкой Балмс спереди. Что-то вроде классического правого вингера, не так ли? Итак, в первоначальных отчетах говорилось, что Депи был, когда полиция прибыла в Нижнем Белье. Затем местные новости отказались от этого утверждения по причинам, которые никто никогда не объяснял. Затем, по данным NBC, когда прибыла полиция, Пелоси не пытался бежать. На самом деле, он направился обратно к Дэвиду. Какого черта? Мы ненавидим спекулировать на этом, но они форсируют проблему, потому что они говорят нам, что это было повторение событий 6 января. Поэтому мы имеем право знать, что именно это было на самом деле. Джейсон Уитлок остался без Kik.com. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Джейсон, большое спасибо, что пришли. Они явно врут, типа, что это такое. Я должен внести ясность. Я Зе У меня есть канал на YouTube. Слэш YouTube.com Джейсон Уитлок. Не Ауткик, а Тугер. Послушайте, я не расстроен из-за NBC. У меня нет никаких ожиданий от них, как от журналиста. Что я на самом деле должен отстаивать и защищать? Я возмущен за Нэнси Пелоси. Эта женщина взяла с трудом заработанные деньги, которые она заработала на инсайдерской торговле и вложила их в пару банок в возрасте 82 лет. И пришла домой, чтобы узнать, что ее муж играет в прятки с парнем из Black Lives Matter. Вы говорите о разрушении нуклеарной семьи. Команда Black Lives Matter должно быть в восторге, потому что этот парень делает это, как и Пол Пелоси. Я расстроен за Нэнси. Она потратила свои кровно заработанные деньги на пару, а ему это неинтересно. Ну вы знаете, конечно, мы не можем подтвердить или опровергнуть ваше предположение. Но я должен сказать, что я заметил, что второе люди начали размышлять о том, что могло произойти на самом деле, чего мы не делаем и не делали, но некоторые сделали. Потому что в отсутствии видео с камеры наблюдения. Почему не так ли? Я видел, как эти либералы в Твиттере говорили, что это отвратительно, что вы предполагаете, что происходит что-то альтернативное. Я думал, что они защищают защитники альтернативы. Когда это стало аморальным в глазах демократической партии? Такер, я не хочу ставить вас в трудное положение, но я должен еще раз вас поправить. Вы предполагаете, что моя информация о том, что она потратила свои деньги на пару банок? Вы хотите сказать, что это плохая информация? Я видел много доказательств. Я чувствую себя очень комфортно, она пытается соблазнить своего мужа, но он заинтересован в том, чтобы поиграть в прятки в пятницу вечером с каким-то чудаком. Я думаю, что есть проблема. Это то, что нужно расследовать. Это вся конечная игра для Black Lives Matter. Разрушение нуклеарной семьи. Начните со спикера палаты представителей Джейсона Уитлока из этого места. Большое вам спасибо. Рад видеть вас сегодня вечером. Итак, в начале шоу мы показали вам кучу людей, говорящих вам, что никакого пограничного кризиса вообще нет. Южная граница закрыта. Все в полном порядке. Билл Малужан потратил больше года, доказывая обратное с помощью старомодных репортажей, и сегодня вечером он обнаружил, что на самом деле становится хуже, а не лучше. Он присоединяется к нам с границы следующим. Избиратели расстроены миграцией, высокими ценами на газ, администрация Байдена продала большую часть наших стратегических запасов нефти, частично Китаю, чтобы снизить цены на газ. Но они ничего не сделали с нашей открытой границей. На самом деле ситуация стала еще хуже по мере приближения выборов, что в некотором роде удивительно и говорит вам о чем-то. Итак, вчера вечером мы показали вам кадры с беспилотника, на которых толпы людей из множества разных стран незаконно въезжают в нашу страну, чтобы остаться здесь навсегда. Со вчерашнего вечера стало еще хуже. Билл Мулужан из Фокс то и дело спускается туда уже больше года. Он присоединяется к нам сегодня вечером с границы. Привет, Билл. Привет, Такер. Администрация Байдена продолжает настать на том, что граница закрыта и безопасна, но это просто не соответствует реальности на местах здесь. Показательный пример. Взгляните на это совершенно новое видео, которое мы сняли сегодня рано утром. Потрясающие снимки с нашего беспилотника с тепловизионными возможностями, на которых снова изображена еще одна огромная группа из нескольких сотен нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Нормандии и штат Техас. Уже четвертый день подряд мы наблюдаем это ранним утром, еще до восхода солнца. В этом же самом месте вы увидите их в очереди в одну шеренгу, ожидающих на другом берегу Рио-Гранди. Вы заметите, что по обе стороны границы нет никакого сопротивления. Все это очень беззаботно. И это потому, что эти мигранты знают, что при администрации Байдена, если они могут просто ступить на американскую землю, они могут уехать. Они считают, что если они просто доберутся до Соединенных Штатов, то будут обработаны и выпущены в Соединенные Штаты с будущей датой суда, а не высланы или выдворены из страны. И в этом секторе Дель-Рио именно это происходит большую часть времени. Здесь. Изображения потрясающие, некоторые линии людей кажутся настолько далекими, насколько хватает глаз. В определенных точках. У нас была возможность поговорить с несколькими мигрантами, когда они пребывали. Некоторые из них сказали нам Ла Фронтера Эстабарта, что переводится как граница открыта. У нас была пара парней, которые сказали нам, что Джо Байден, что переводится как Джо Байден, это лучшее, что они чувствуют при этой администрации. Сейчас самое время прийти, и они продолжают пребывать в исторических количествах. Это была не единственная группа, которая была у нас сегодня. Взгляните на этот второй фрагмент видео. Всего пару часов спустя на другом конце города, прямо здесь, на Эйгл еще одна группа из нескольких сотен мигрантов незаконно проникла сюда, в частный ореховый сад. Это происходит несколько раз в день, каждый день, и так снова здесь в прямом эфире моральный дух пограничного патруля падает как камень самый низкий за всю историю мы разговаривали с этими агентами каждый день они чувствуют себя так словно их превратили в социальных работников один агент недавно сказал мне что по его мнению при нынешней администрации приоритет пограничного патруля сместился с охраны границ на регистрацию на границе мы вышлем вам это обратно величайшее преступление когда-либо совершенное против этой страны в нашей истории большое вам спасибо бил играет главную роль в совершенно новом документальном фильме для Такера Карлсона оригинал он называется бил за границу. Он выходит на канале Fox Nation и показывает, как мексиканские наркокартели управляют всем этим. И есть причина, по которой более 100 американцев умерли от передозировки фентанила в прошлом году из-за наших открытых границ. Вот клип. Этот документальный фильм называется «Битва за границу». Вы можете транслировать его прямо сейчас на канале Fox Nation и получить бесплатное членство в TakoCarlson.com. Многие люди отправятся в тюрьму. Трамп был фашистом, помните? При Трампе не так уж много людей попало в тюрьму по политическим причинам. Сейчас многие люди попадают в тюрьму по политическим причинам, в том числе два консерватора, чье преступление заключалось в том, что они задавали вопросы о последних выборах. Мы получим обновленную информацию об их состоянии. Сегодня вечером после перерыва они все еще в тюрьме директор по оказанию помощи. Любой в Бразилии, кто ставит под сомнение результаты своих недавних выборов, подвергается наказанию, цензуре или бросается в тюрьму. Вам бы не хотелось думать, что это может произойти здесь. Это уже происходит. Два лидера группы проголосовали, в том числе президент Кэтрин Энгельбрехт, которую мы знаем лично, очень милый безумный человек. Оба были заключены в тюрьму на этой неделе судьей в Техасе. Что они сделали не так? Они утверждали о мошенничестве с избирателями на последних выборах, основываясь на том, что по их словам является конфиденциальными источниками. В ответ компания, разработчик программного обеспечения подала в суд на True the vote. Но поскольку лидеры правдивы, голосование не раскроет их конфиденциальные источники, которые они имеют право хранить в секрете. Потому что это конфиденциальные источники, и то, что они делают, это журналистика. Потому что они придерживаются этого. Сегодня вечером они в тюрьме за неуважение к суду. Брайан – генеральный директор консалтинговой фирмы Digital Strategy, который очень внимательно следит за этим. Он присоединяется к нам для оценки. Брайан, большое спасибо, что пришли. Так что Кэтрин Энгельбрехт, которая была у нас на этом шоу, вовсе не сумасшедшая. Она очень, я бы сказал, трезвый и скрений умный человек. Как она могла оказаться в тюрьме за то, что воспользовалась своим правом на первую поправку? Кэтрин и ее партнер по исследованиям Грег сегодня вечером находятся в тюрьме за отказ раскрыть компании Коуник, занимающейся технологией голосования. Имена исследователей, которые предоставили информацию о окружной прокуратуре Лос-Анджелеса, что привело к уголовному обвинению генерального директора Канник. Юджин, вы самый прогрессивный окружной прокурор в стране. Джордж Гаскон фактически предъявил вам обвинение в том, что вы вывезли записи миллионов американских работников избирательных участков, включая номера их социального страхования, и их домашние адреса из страны на серверы в Китае. Эти исследователи разработали эту информацию. Кэтрин пыталась передать ее правоохранительным органам ФБР и других местах, и Конник подал на нее в суд за это. Когда конник подал на них в суд, они получили запретительный судебный приказ, предписывающий Кэтрин выдать имена этих исследователей. Кэтрин и Грег, которые очень мужественные люди, просто отказываются это делать. И в результате, в то время как вы находитесь дома под залогом, Кэтрин и Грег сегодня вечером находятся в тюрьме. Вы так ясно это описали. Благослови вас Господь за это. Где все либералы-борцы за гражданские свободы, которые раньше защищали права человека? Кто-нибудь что-нибудь говорил по этому поводу? Это настолько шокирует, что это могло произойти. Борцы за гражданские свободы и минстримная пресса – это по сути стадо овец, каждая из которых истекает кровью под одну и ту же мелодию. И все, что они хотят сделать, это отрицать любые разговоры о возможности фальсификации на выборах. Что любой разговор об этом наталкивается не более чем на угрозы свободе. Да, они потратили три года, рассказывая нам, что выборы 2016 года были сфальсифицированы, и они закратили все правительство США из-за России. Это была ложь, и никто так и не был наказан. Теперь, если вы заткнетесь и скажете, что я беспокоюсь о выборах 2020 года, вы отправитесь в тюрьму. Это уже за гранью. Брайан, я ценю то, что вы пришли сегодня вечером, и я надеюсь, что вы вернетесь и расскажете нам, что происходит при этом шокирующем нарушении прав человека. Спасибо вам. Большое спасибо, Такер. Так что кажется совершенно очевидным, что демократы крупно проиграют во вторник, и они это знают. И в результате этого они паникуют, и они, по сути, совершенно сошли с ума. Вот конгрессмен Джим Клайберн из Южной Каролины. Это то, что происходит в стране, которое следует за тем, что произошло в Германии в начале 30-х годов. Эта страна находится на пути к повторению того, что произошло в Германии, когда она была величайшей демократией, избрав канцлера, который затем кооптировал средства массовой информации. Этот прошлый президент назвал прессу врагом других людей. Это чушь собачья, и мы это знаем. И это то, что происходит в этой стране. Так что Вейморская Германия была величайшим правительством когда-либо. Действительно, Вейморская Германия была великой, а республиканцы — это нацисты. Трудно даже понять, с чего начать. Поэтому мы попросили Виктора Дэвиса Хэнсона из Института Гувера присоединиться к нам сегодня вечером. Профессор, большое спасибо, что пришли. Что вы обо всем этом думаете? Спасибо вам. Это просто чепуха, и единственный способ, которым мы можем посмотреть на этот такер. это то, чего у нас не было уже 90 лет. Левые видят контроль над правительством, и у них есть Конгресс и исполнительная власть. Дело не в этом. Дело не в том, что у нас открыта граница. Они взорвали границу. Это не так. Они выпускают преступников. Они взорвали систему уголовного правосудия. Дело не в том, что они закрыли Animal. Они взорвали всю идею самодостаточности и энергии. И когда вы спросите их об этом, они не будут ее защищать. Они не скажут, у нас 3 миллиона нелегалов. Разве это не здорово? Нет, они не говорят об этом. И они не изменятся. Они не скажут, давайте построим 100 миль стены, или давайте вновь откроем кистон". Поэтому все, что они делают вместо этого, это повторяют мантру. Это Единства, они сказали, если вы не собираетесь голосовать за демократов, если вы не проголосуете за демократа, вы разрушите демократию. И каждая женщина в Соединенных Штатах имеет конституционное право сделать аборт до последней минуты перед родами. А Дональд Трамп и его сторонники, половина страны, являются фашистами. Единственное хорошее, что мы вынесли за эти ядовитые два года, которые мы, лабораторные крысы, пережили от этих безумных ученых, это то, что странным образом они объединили людей. Такер, существует новое экуменическое движение афроамериканских мужчин, латиноамериканцев и белого рабочего класса, который ненавидит эти прибрежные элиты. И они начинают смотреть на классовые проблемы, они на эти расовые различия. И просто антипатия к этим левым элитам создала консенсус, которого я не видел за всю свою жизнь. Но я думаю, что мы будем шокированы в следующий вторник, когда он прогремит. Это будет мышь, и она будет рычать, а они к этому не готовы. И именно поэтому они паникуют. Они не знают, что делать. Я думаю, что вы паникуете. Я всю свою жизнь был прибрежной элитой, и я не мог испытывать к ним большего презрения. И я говорю это от всего сердца. Вы так думаете? Просто для того, чтобы подвести итог для нас? Поскольку вы историк, вы думаете, что это будет перестройка в следующий вторник. Я так и думаю. И я думаю, что мы заплатили адскую цену за то, чтобы два года мириться с этим безумием. Но из этого будет какая-то польза, потому что люди увидели в этом грубый нигилизм и социализм. И то, что они увидели, было уродливым, и они не хотят иметь к этому никакого отношения. И это объединит людей, которых никто никогда не мог себе представить, имеющих общие классовые интересы. И это будет восстание против всего этого. Как я уже сказал, этих двухбережных язвительных элит, они никому не нравятся. И тогда во вторник мы узнаем, насколько сильно они им не нравятся. О боже, вы делаете меня счастливым, просто говоря это. Великий Виктор Дэвис Хенсон. большое вам спасибо. Рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо вам. Итак, Джо Байден, по привычке делать заявления, только что опубликовал одно из них по энергетике. Он пообещал закрыть угольные электростанции по всей Америке. Хорошо, потому что у нас слишком много энергии. Это следующий шаг.